Меня зовут Татьяна Шандра, я живу в городе Калининграде. С, с компанией TLC познакомилась в апреле месяце, и на протяжении всего этого времени я пью продукты. Начала я с нашего чая Ясу. Вот, и хочу сказать, что я, в принципе, по жизни была с детства болезненным ребенком, потом это со мной пошло дальше, мою жизнь. Вот, и я все время искала что-то для здоровья, но дело в том, что я отравилась в 10 лет, и поэтому у меня очень большие проблемы были с желудком, печенью, и я все это время не могла себе ничего подобного найти, не, ну, чем лечиться. Лечили меня в больнице, я какой-то, ну, периодически лежала в больнице, вот, и в процессе всей жизни у меня вот эти проблемы оставались. Даже в санатории я ездила, когда училась в институте каждое лето, это давало какое-то время облегчение, но потом все возвращалось. Причем попутно добавились проблемы с сердцем, давление, головные боли. Головные боли – это была вообще просто проблема для меня. Вот, это мне не давало нормально жить и, в принципе, и работать, скажем так. Вот. И с апреля месяца, когда я начала пить чай, я его вообще взяла чисто попробовать, чтобы похудеть. Потому что ну, у меня не такой большой вес, но тем не менее мне хотелось скинуть там 7 5, 7 килограмм. Вот, я взяла чисто попробовать чай для этого, и потом, когда я его начала пить, я буквально в первые дни почувствовала себя намного лучше. Во-первых, я стала высыпаться, у меня было много лет тревожный сон какой-то, я всегда ну, просыпалась достаточно и чутко спала, а тут я стала высыпаться, и высыпаться настолько хорошо, что у меня с утра ясная голова, у меня трудоспособность, я в течение дня работаю, и совершенно не было такой усталости, хотя раньше было, утром встал, уже устал, да. Вот. И... Это меня вообще привело в такой восторг. Потом вторым, я, я работаю парикмахером в салоне красоты. И у меня ну, в течение дня весь день работаешь на ногах. И вечером каждый день, это было исключительно каждый день, у меня отекали к вечеру ноги. И тут буквально я пропила, наверное, дня три или четыре. И я вдруг вечером переобуваюсь и вижу, что у меня все нормально абсолютно. Утром были... Было утром как раз, вечером тоже как раз, вот, что меня очень порадовало, я прям, у меня была реакция вслух, какие мне тонкие пальчики, вот, и один только чай я пока пила, и у меня в течение недели было столько таких неожиданных результатов, Помимо этого, я стала чувствовать, что у меня очень спокойный желудок, который у меня, в принципе, всегда реагировал на жареное, на соленое, на жирное. Постоянно могло быть там либо изжога, либо тошнота. И у меня пропали вот эти симптомы. И особенно меня порадовало, когда спустя два месяца, я уже пила два месяца чай наш заварной, я его только заварной пила пока. Вот, у меня в течение двух месяцев у меня прошла боль, боль в правом подреберье, вот, потому что у меня реакция на еду, на жареную или на любую, хотя я в основном-то питалась и даже ну, почти диетической пищей, и при этом э, все равно какие-то были э, или горечь во рту, или вот ну правое подреберье, это просто было, я не знаю, постоянно. И тут, спустя два месяца, это прошло, и до сих пор не возвращается. Чувствую я себя прекрасно. И, помимо всего прочего, вот у меня прошли головные боли. Эти периодически, достаточно часто у меня были приступы с давлением, головная боль. Вот с утра просыпаешься, все, голову не поднять. И все эти симптомы у меня шли. Вот. Еще мне порадовал такой один момент. Я очень люблю летом загорать. И вот у нас в июле была сильная жара, я загорала, и, и в 32 градуса, и в там... ну, 32-30 у нас было где-то примерно в этом пределе температура воздуха, и я загорала спокойно абсолютно. Да, мне было жарко, но у меня не было сумасшедшего сердцебиения, не было вот этого вот желания скорее зайти домой. Вот Я пью э, чай, э, пью очень... Люблю, я очень достаточно быстро заказала себе кофе, потому что в нем есть гонодерма. Я знаю, что это очень уникальное растение, гонодерма для здоровья, очень сильный антиоксидант и профилактика онкологии. Вот Кофе я, в принципе, никогда не пила, тут я его пью с удовольствием, он очень вкусный, люблю, каждый день пью обязательно себе с молоком. Также добавила нутробурст. Нутробурст ежедневно, утром ложку, и вся зима вот проходит без простуд прекрасно. Вот добавила еще, вот я сейчас сказала, еще иммуния, это вот такой прекрасный напиток. Вместо терафлю прикр... выпил на ночь и утром встал, совершенно себя прекрасно чувствуешь. Еще хочу рассказать про э, мас масло М. Вот говорили, я для себя открыла это масло. Мне очень нравится результат. На лице, мне 52 года, но ну, при этом, в общем-то, ну, таких проблем с кожей нет. И еще это масло очень помогает вот во время загара, когда позагораешь, намазал. Нет вот этого красного лица. С утра утром встал, и просто вот коричневый загар, и все.